Всем привет, это отзыв Андрея Парабелома, Денису Довгалю за его рисованное видео, Doodle Video. Денис, спасибо тебе большое, сделал видео для нашего проекта Старт-2, где просто и лаконично объясняет, что этот проект делает и как он помогает людям с и запускать свои бизнесы и финалить свои первые 100 тысяч за первые два месяца. Денис, еще раз спасибо.